Сейчас чуть-чуть. друзья всем привет сегодня мы работаем в городе новомосковск и хотелось бы поподробнее рассказать об этом объекте на данном участке мы пробурили сразу две скважины в чем уникальность данного объекта расстояние между скважинами менее 20 метров и геология кардинально отличается об этом бы хотелось рассказать подробно Возможно, кому-то это будет интересно. Все знают, что у нас по Тульской области очень непростой геологический разрез. И скважины на воду сделать не так просто. Иногда приходится в одну, в две, в три, в четыре, в пять колонн выходить. Для того, чтобы добурить до водоносного известняка. На данном объекте геология, мягко говоря, непростая. Глубина чуть больше средней. да, По понятным причинам я не могу сказать точную глубину этих скважин а, но они достаточно глубокие помимо сложного геологического разреза сам участок не очень хороший в плане заезда техники то есть он весь неровный остались ямы от выкорчеванных деревьев всевозможные пеньки сучки на этом участке раньше рос терновник то есть здесь все было заросше терновником и сейчас но вот эти иглы, которые валяются под ногами, мы покололи ими все руки, ноги и так далее. Это ну, дополнительные сложности. Несмотря на конец апреля и начало мая 2021 года, погода никак не соответствует майской. Да, и у нас идут дожди, и чернозем раскисает, и, и ты ходишь на объекте весь по уши в грязи. То есть это тоже немножко одолевает. По конструкции скважин. Скважины проборены на известняк. С технологией одновременной обсадки. Хоть и говорят, одновременная обсадка это так, не так. Я называю это одновременной обсадкой, когда я разбориваю меньшим диаметром, чем обсадная труба, и гоню ее вслед за долотом. Такая технология является выигрышной. В каком плане? Мы уходим от дополнительных диаметров обсадных труб и проходим очень сложные сыпучие грунты и так далее. При относительно большой глубине скважин они пробурены, можно сказать, в одну колонну. Вторая пластиковая колонна, эксплуатационная, уже является как бы бонусом, да, то есть скважина работает без нее идеально. С открытого ствола, с известняка вода идет чистая. С чем мы столкнулись в процессе бурения? Первую скважину мы пробурили достаточно быстро по нашим меркам. За 4 неполных рабочих дня поставили на прокачку, и вода из этой скважины не содержала в себе песка еще что-то, она просто была мутная. В осадке находилась мелкодисперсная глина в очень незначительном количестве, но очень сильно мутила эту воду. Обсажена скважина была правильно, на кровлю известняка, перекрыт карст, который находится ниже кровли, опять же, благодаря одновременной обсадке. Но четыре дня прокачки не дали результата, то есть вода как была грязная, так и шла грязная. Я вообще не понимал, в чем дело и не знал, как устранить эту проблему. Мы успели пробурить вторую скважину, поскольку здесь за водой ездить некуда, мы из первой пробуренной брали воду и бурили, соответственно, вторую скважину. Причем надо заметить, что бурили мы комбинированным способом, четвертичные отложения мы проходили с промывкой твердые породы мы проходили пневмоударником, либо бурили долотом с воздухом. Пневмоударник я использую китайский СЕР-90, у меня к нему есть две коронки. Твердые породы он проходит достаточно быстро, у него очень большая энергия удара. Чем было вызвано такое решение? Воды здесь взять в принципе негде, и поэтому мы бурили первую скважину вообще, набирали воду из дренажного колодца, но нам ее хватило. А вторую скважину уже непосредственно качая воду из первой. За 4 дня прокачки скважина так и не прокачалась, то есть она осветлялась до чистой воды при выключении насоса. На достаточно длительное время, час-два-три, при повторном включении, вода вновь начинала идти грязной. И мы очень сильно расстроились, поскольку буровая техника уже была установлена на новое место бурения. Но эту проблему нам удалось решить. Что интересно, в первой скважине по сложности геологии попалась прослойка, ну, наверное, гранита, да, я не знаю, что это. Чтобы вы понимали, пневмоударником мы проходили 2,5 метра два часа. По второй скважине в этом интервале тоже была твердая прослойка, но не такая, чтобы там мы ее бурили пневмоударником или еще как-то. Мы ее прошли очень быстро долотом. То есть геология очень сильно различается. Во второй скважине над кровлей известняка было очень много песка чего не было в первой скважине. И я тоже очень опасался, что вода будет идти грязная. Но вторую скважину мы пробурили с первого раза, и вода сразу пошла чистая. И мы вновь перегнали установку на первую скважину. Было принято решение извлечь стальной обсадную колонну. Это нам сделать удалось. После чего ствол был заново проработан шарошечным долотом. И произведен повторный спуск обсадной Трубы с последующим решением существующей проблемы. Решение было найдено, и вода прямо на глазах посветлела, и никакой больше глины и песка в ней не содержалось. Поясню сразу, что никакие фильтры, ПВД, галунки и так далее я туда не ставил. То есть я добиваюсь того, чтобы вода из открытого ствола поступала чистая, и чтобы эксплуатационная колонна ставилась как бы бонусом. То есть, чтобы скважина идеально работала без пластика. Да? Почему на данной геологии невозможно пробурить и обсадить скважину пластиковой трубой? Как можно НПВХ трубу опускать сквозь камни, пески, глины, доломиты? НПВХ можно использовать, но на какой-то простой геологии, но не здесь. Также хотелось бы отметить, что скважины пробуренные не нами, в данном поселке имеют конструкцию в три обсадных колонны да? у нас можно сказать в одну эксплуатационная постольку поскольку ставится уже для того чтобы насос не касался а, стенок стальной трубы и так далее вот. технология одновременной обсадки она очень многое дает многие задачи позволяет решить и где это возможно мы всегда ее используем для проходки по четвертичным отложениям Лучше всего подходит лопастной долото, двухшарошечное долото. По твердым грунтам пневмоударник. Особенно это актуально на сухих известняках, когда приходится очень много ездить за водой. Благодаря э, пневмоударнику мы получаем экономию времени, просто колоссальную. Да? Мы никуда не едем, мы включаем компрессор и мы просто работаем. Также благодаря компрессору очень удобно прокачивать скважину. Продувка скважины компрессором занимает буквально полчаса, и мы видим уже чистую воду. По времени бурение первой скважины заняло 4 неполных рабочих дня, бурение второй скважины заняло 2,5 рабочих дня. Устранение последствий качества воды из первой скважины заняло еще дополнительно 1 рабочий день. Результатом проделанной работы являются 2 рабочих скважины, выполнены в конструкции на известняк воды здесь очень много на момент прокачки скважин дебет составлял 3 кубических метров в час качали мы достаточно долго клиент доволен звоните пишите обращайтесь мы всегда рады помочь всегда добросовестно выполняем свою работу на данном объекте заказчик обращается к нам уже не первый раз. Он заказывает пятую, или шестую, или седьмую скважину. Я уже сбился со счета. Друзья, впереди будет много интересных видео. Я буду стараться максимально подробно рассказывать про бурение скважин в Тульской области. С какими сложностями можно столкнуться. Спасибо всем, что смотрите мои видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и всем пока.